Всем привет! Биржа Binance проводит раздачу NFT. Нужно до 1 января перейти на данную страницу и нажать кнопку зарегистрироваться. Все ссылки у меня в телеграм канале. У кого нет аккаунта, проходим регистрацию и верифицируем аккаунт. Я проходил верификацию давно, на тот момент верификация была следующая. Заполняем данные, загружаем. Я загрузил паспорт, страница с фотографией. Дальше биржа попросит подключиться к видеокамере. У меня на пока не было, перезашел с планшета. Там просят повернуть голову налево, направо, наклонить низ, сверх. Дальше смотрим прямо. Делается фотка. Все. Через минуту, может быть даже еще меньше, я зашел в настройки на сайте. То есть в профиль. И верификация была уже одобрена. Много времени не занимает. Так, эта страница у нас не переводится на русский язык. Только вот эта часть верхняя. Вот так. До 1 января действует акция. Для 100 тысяч участников. Так что не затягиваем с этим. А 7 января будет уже распределение на кошельки данной NFT. Вот по верификации. Все пользователи прошедшие кис. Ссылки у меня в Telegram. На Telegram в описании под видео. Кому интересно, присоединяйтесь. Получайте данные NFT. Она бесплатная. Нужно лишь нажать тут кнопку зарегистрироваться. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.